Доброго времени суток, дорогие друзья. Меня зовут Дэн, это канал x Games. Мы продолжаем с вами играть в Bendy and the Dark Revival. Мы, короче, новый амок. Но ну, нам сказали типа честь, там, слава новому амоку. Будем двигаться дальше. Сюда. Думаю, что сначала надо сюда. Так, что-то заработало, что-то открылось. А, ты на меня уже решил не нападать. о па па па па па па Вот это я удачно зашел. И по слава новому Амоку я могу все забрать. Потрясающе, мне нравится. Мне нравится. ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой Батареек, всяких Плюшек Вот это секретик Это был секретик Сай <связывая> э -э Куда теперь? Тут мы были Ага Блять. <решил> ничего ты во мне не видишь. И с моей судьбой ты тоже ничего не сделаешь, дядя. И она не закончится, я сам тебя Ты хочешь меня этот взять, меня трахнуть, я сам тебя трахнул. А, нет, так это дело не работает. А... Выход на улицу? Охренеть! Это целый город? Бенди! О, это ты! ты Смотри, я не И я не думаю, что ты Let's be friends then, okay? What do you say you and me oh, стали друзьями Прекрасно. we'll go one step at a time just you and me Let's мы сделаем это вместе, вместе, вместе. и най найдем это все Ну окей. Глава четвертая. Фабрика ужасов. Ну хорошо, хорошо. Так, это место возрождения. Куда он ушел? А, он здесь. А мы вместе. -а -а -а. Какая прелесть. Но улица ⁇ это то, чего я не ожидал увидеть в этой игре от слова совсем. Сколько у меня запчастей? Деньги есть, 26-28. О, кстати, мы очень скоро сможем улучшить нашу палку. Интересно, чье это пение? Может, это злая Элис? Ладно, если у нас уже Борис, а не Борис, пускай будет Алиса, а не Элис. Давай просто все осмотрим. А чё ты здесь уселся? Какие идеи? Он сейчас что, найдет карту? А. Найти карту доступа. И где нам с ним это делать? Не, я думал заработать. Давай сюда. О, тихо. Так, я могу телепортироваться, правильно? если есть где-то какое-то место, но явно не сюда, может в машине? Range, kind of like kind of Pete, а он со мной ищет road. или он просто бегает? Нет, oh, а, он мне показывает, где может быть. Пока он не подходит, I взаимодействия не было. Sorry, ah. Куда он побежал? Оу. Oh. Sorry, Looks like we found a clue. Ну, пошли. Ну, конечно же. Ну ч ⁇ мразь? Забивай с Так. Я думал, он из бара какого-то вышел. А Бенди со мной идет? Ага, еще один мудила, на кон выкусика. Он со мной. Ну, будем продолжать искать. Тоже мне вот, блять, но ну, это же надо было такую загадку придумать. Ага, открытая дверь. Ну, я думаю, нам туда. Ну, пойдем. Пойдем сюда. Да, он очень криповый, я хочу тебе сказать. папа -а -а -а. Ой, по ушам дала, хорошо. О, вот. Мы наверху. Деталь, монетки, блять, зачем? Только зря потратить. А что я должен был здесь найти? Здесь же не просто так это все, правильно? Ага. Так. Приятно. Одноразовый карта. Бля, Джо Дрю, почему that. ты меня так напугал? How... How oh, у меня есть мой путь. Как твое приключение? Медленно. А, я вижу, у Oh, now you knew my father. News flash, I didn't even know my father. Or my mother. Or anyone else in my family. I see then. You've chosen to forget the past. I can understand that. <sighs> What are you talking about? Look. I don't think you're ready for this. But hang on to your lunch money. There's something I want to show you. Okay. Wait. What are you doing? Покажет прошлое? Так начиналась наша первая игра. А, какая ностальдия! Я тут был, я тут был, и я тут бегал, и я это все исследовал. Я тут страдал. И мы в первый раз отсюда убежали. А вот здесь первый раз появился монстр. Да-да-да-да-да, ничего не поменялось, но прикольно. Ну, пойдем к Джоуи. Where are we? Very old place full of memories But never mind all that There's a little story you need to история которую нам нужно услышать Ну поехали there was a bitter old man who had lost just about everything настоящий Джоуи Дрю. He blamed everyone but himself for his mistakes. But mostly he blamed his old business partner for abandoning their work years and years ago a man by the name of Henry Stein a great artist and a good friend good In his anger, good Joey used использовал машину, чтобы создать другой мир. a world made of paper, paper where he'd torment his own version of Henry forevermore but one day a miracle happened An angel came into Joe's life a young woman by the name of не Pendle she didn't visit often but when she did Alice, she so saw something Alice, in Joey no one else could including himself through their friendship he began to see the world with better eyes so one day in Joey's cartoon cycle of hatred he gave Henry an angel of his own. To guide him when things were most dark to always provide hope It was then Joey decided to make something new something he had always wanted but he could never have a family да чего у него не было И он сделал картонку реально он чем он никогда мог бы представить. Вечная, любая дочь. Блокая, милая, почти человечная. Он создал дочь. What? Что? Ты сумасшедшая? Слушай, я знаю, что это много, чтобы верить. Кто ты думаешь, что ты? Я не родила из какой-то... машины. Дверь и крови я плоти кровь я не монстр из чернил короче мы одри мы дочь генри которую генри создал yeah. только я так понял джо это Джоуи? Ну, Джо создал Одри. It's not true. It can't be. Ладно. Загадки я люблю. Что вы, суки, здесь делаете? Пусти меня нахер, сука, и что вы мне теперь сделаете, крысы вонючие? Вот так вот выкуси, блять. Я вот вроде бы прослушал всю историю, но я не понял именно, кто создал Одри. Он говорил, он сказал, он создал тебя, Одри. Но он, он реальный, реальный Генри, ой, он реальный, э, настоящий Джоуи Дрю или Генри ее создал? Вот кто именно? О, хера ты здесь забыл маленький бенди есть этот демон У -у -у. я думал это отдельный какой-то черт а это наш малыш. Он ушел. Потрясающее развитие. Это что больница типа? Что-то похоже на какой-то приемный покой С трупами Можем улучшить? Блять, одной штучки не хватает Может я сейчас смогу здесь один квадратик найти? Опа. Книга для ачивки. Так, он сказал нам пароль. Или нет? Так, значит, нужно узнать пароль. 5, 2, 3. 5. 2, 3. Что-то сейчас будет. Четвертая глава, это не фухры-мухры. Ты кто такая? А, типер. Новый, суб... Новый субъект нужно уничтожить? А, кто я? Я не доставлю вам никаких проблем. Я просто хочу домой. Пожалуйста, можешь помочь мне? Да, конечно. Опасно? Мы не видели такого, это никогда раньше. Випперс, типа, может, наблюдатели какие-то? И? его создал. Филос. Уилсон, блять, от Уилсон. Can you take me to him? Me to him. Очень опасно, опасно, опасно. Мы знаем, что мы опасны. Я думаю, нам вентиляцию надо. Стоп! Давай, давай, давай! Все, просто уходим. Просто уходим, никого не трогаем, нас никто не трогает. Это что за медуза Гаргона, блядь? это наверное, босс но мне не нравится как это мерзкая опа убить я могу улучшить ключ если найду ее Улуч... нашел ебать Я же сказал, да, это босс. Ну, сейчас сразимся. А, мы заряжены. Что тут у нас? Ничего. Гуляй, нахуй. Не знаю, что здесь, но хочу сходить. С ним же, наверное, надо сражаться? Нет? Ну, посмотрим, что у нас получится сейчас. Апгрейд. Таб? О! Хорошо. А, он с первого удара рубит. Я понял. Так, ну я его никак не обхожу. Значит, просто ухожу. Uh, вот это сложности подъехали. Uh -huh. А я не могу даже с ним сражаться, он меня с первого удара выносит. Блять, там еще один. Медали, как умею? Сюда и надо было попасть А где я вообще Короче, я не знаю Ура, блядь Сука дурная Блядь, она теперь вечно будет преследовать Тварь Я думаю, может, это секрет какой-то Типа одно из мест Куда можно было бы забраться Да, я же сказал секрет. Здоровья, нужно. Ну, это последний апгрейд с Отлично. Она заряжает ток, мы потом убьем... а, -а, -а, -а, -а, -а, -а. куда-то я все-таки пришел. Ага. сражаться с ним туда типа или это босс которого ты не можешь победить дерьмо да блять ладно давай-ка мы следуем сейчас эти уровни но я думаю нам к нему надо по-любому Так, ну он рассказывает об экспериментах, которые они проводили, с пом ну, с помощью жидкости этой. Ну это, видимо, вот он и рычал. Бля, я когда-нибудь привыкну к тому, что мне нужно сохраняться, а то я бегаю просто как бы как бы вот так вот побежал, побежал, побежал, проиграл. Сейф, сейф, сейф, сейф, сейф, сейф. Ну мы от него сейчас просто уйдем, и все. Но там он и переключатель а я понял не прощает Какого хрена? Кто? А это мое же сохранение сейчас было? А, ну вот, так-то лучше. Короче, мы от него сейчас уйдем просто. Что, я это скипаю, но мы с ним не деремся. Мы просто уходим. Нам, видимо, рановато. Что, здесь? Поесть. У меня 5 ключей, но больше я сделать не могу. Надо собирать. Они пригодятся. Не понимаю, они их типа в пищу употребляют или что. Опусти. А, ну максимально странно. И куда я иду? Ага. Я понял. Давай-ка, тихонько наверх. Но того босса мы запомнили. Там был переключатель какой-то еще. Плюс. Так, место возрождения. Хорошо. Зарядиться надо. Так, ребят, на этой ноте делаем перерыв, насыщенная такая серия интересная получилась. Понравилось видео? Подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки, рассказывайте друзьям, делитесь впечатлениями в комментариях. Я желаю вам крепчайшего здоровья, хорошего времени суток и благодарю вас за просмотр. До скорых встреч, мои дорогие, и всем пока!